Всем привет, сегодня я буду опять же играть в своем режиме админа, и на этот раз я немножко уточнил в правилах некоторые моменты, чтобы потом не было разных вопросов и недопониманий. Вот сейчас все перед вашими глазами, ну в общем, прочитайте обязательно. Хочу сказать то, что тот чувак, с которым я сейчас буду играть, он попросил пропиарить именно его страничку ВКонтакте, я скину на нее ссылку в описании, также он проходит боссов. Ну, в общем, ваше дело... Подпишитесь, Если хотите, не знаю, там, поставьте лайк. Ну, я пропиарил, так сказать. Все, теперь я заметил то, что у него находится посох. Но, как я понял, мое вот это заявление, типа, шапки с турнира и с прочего запрещены, оно тупое. Знаете почему? Потому что я все таки сначала, когда разрабатывал этот план, этот эм, режим, я думал, что будет шанс играть какой-то на ХП только с ограниченным арсеналом. Но потом мне возникла такая идея, что вообще просто ограничить арсенал до того, чтобы нельзя было забить на хп несколько персонажей, чтобы его просто не хватило арсенала. Поэтому мое правило, оно, в общем-то, бесполезно, но все же, все-таки старайтесь следовать всем правилам. На этот раз сделать исключение из-за того, что, короче, вы увидите, из-за чего... Ладно, я скажу сразу. Я не написал вертолет здесь, и только сейчас это понял. Ну, не сейчас это понял, чуть попозже понял. Но все же... Я так понимаю, эта шапка, она не дает двойного прыжка, поэтому... Ой, этот артефакт, поэтому, в общем, он бесполезен здесь. И типа это нарушением мне особо не считается. Вот. Еще мне хочется сказать, что до сих пор я не поправился, к сожалению. Хотя сейчас лето, я заболел и болею, поэтому голос будет такой, как, знаете, у тысячелетнего француза. Поэтому уж извиняйте, ничего с этим поделать не могу. Все-таки я попробую сейчас вынести его. Я не знаю, получится. Это, скорее всего, надо было с гравипушки выносить. Кстати, неплохо. Я вынес его. Что очень странно. Но теперь, я бы так понимаю, сейчас меня вынесут спокойно с гравимина, потому что у него уже третий ход. Гравимина и гравипушка вот этого верхнего персонажа. Если вы хотите сыграть, то кидайте 10 рублей. Деньги вернутся вам обратно за победу. Деньги останутся у меня за при поражении. В любом случае, я пропиарю ваши ресурсы будь то страничка вконтакте или инстаграм ну в общем не знаю что там еще можете придумать но все в правилах конечно указано я просто не знаю что сейчас говорить пока меня выносит потому что ну, очевидно а кстати еще хочу сказать что видос возможно будет называться как-то типа только для подписчиков или что-то того ну я не знаю у меня есть к вам опрос ну не то чтобы опрос Короче, давайте, сейчас я похожу, я попробую вынести вот этого мародера. Ой, ньюсл. News... Короче, я робот вот этого возгровой пушки. Если не получится, тогда уж и все. Это поражение. У тогда останется один перс против троих, а это уже сложновато будет. Я видел такое на одной карте, но, короче, не получилось, ладно. Ой-ой-ой. Если бы не ворот, я бы сейчас. Да в любом случае, я бы все равно потерял персонажа. Так, короче, все. Теперь я говорю этот канал перестал мне приносить доход полностью. я больше ничего не получаю за видео вообще. даже вот ну не копеечки, вот просто ни копейки. это все не из-за того, что там кто-то виновата YouTube или что-то еще, когда YouTube от частности в этом виноват, потому что раньше я мог зарабатывать с другими правилами и алгоритмами, теперь уже нет. вот и я решил полностью сменить тематику на этом канале, но с Вормикса я не уйду. Я останусь в Вормиксе, то есть я создам другой канал, который просто будет чисто для Вормикса. Знаете почему? Даже не потому, что я жадный до денег, хотя это вот прям так и есть. Потому что на моем канале 1700 с лишним подписчиков. Но смотрят меня даже пускай через раз. Максимум 300 человек. Так вот, настоящие подписчики, я обращаюсь именно к вам. Подпишитесь на мой новый канал, который я оставлю скорее всего в описании, даже если не к этому видео, я скину в сообщество моего канала, ссылочку. Если вы настоящий подписчик и вам именно нужны видосы с моего канала, вы не просто цифра, которая добавилась когда-то несколько лет назад, теперь перестала играть в Вормикс, и вы просто как цифра. Я не оскорбляю этим, потому что ну, невозможно тебя оскорбить, но это как факт. Вы не приносите никакой пользы, от вас нет ни просмотров, ничего, вы просто цифра. Так вот, настоящие подписчики, которым интересен мой контент, прошу обязательно подписаться на новый канал. Он будет абсолютно такой же с таким же оформлением, возможно, там будут все те же видосы, потому что на этом канале видосы я буду выпускать. Но потихонечку я буду их переставать вообще здесь выпускать, видосы буду выпускать потихонечку здесь потому что, типа, не все посмотрят, не все настоящие подписчики посмотрят этот видос. Несколько видосов я рекламирую тот канал в сообществе буду каждый день об этом писать. И после того, как пройдет уже достаточное количество времени, по моему мнению, я перестану пускать на этом видосе Вормикс. Если канал суждено умереть таким образом, то пускай это будет лучше. Так, я хоть как-то попытаюсь вытянуться из этой помойки. Если канал все-таки выживет, и тот, и другой будет нормально работать, то мне повезло. Так, что он сделает? Вот, все, теперь я Обращаясь к бою, обратно, мы все видели, я кинул фугаску, кинул арбуз, потому что единственный способ это разбить карту. О, фух, я думал сейчас идеально попадет. Кстати, вот неплохо так барьерчик встал опять. Ему в минус. Все, теперь я выношу персонажа с вертолета сейчас. Хотя нет, лучше... Да, да, шансов у меня больше нет, я зарою сейчас в ямку, чтобы меня с УЗИ вынесли. И вынесу с вертолета. Поэтому вот я и, в общем-то, виноват перед подписчиком, потому что не посмотрел вертолет. Даже сейчас вот, когда я озвучиваю, это я, конечно, понимаю, но тогда-то я думал, что вертолет я вписал в правила. Оказывается, нет. Ну, если вы видели, прошлый бой, вроде мы использовали вертолет. Я не помню точно, но вроде бы использовали. Так, все, я выношу. Здесь это легко получилось. Но можно сказать, что это даже везение немножко. Да, да, проверки не было ничего сказано, это моя вина, я забыл. Да, я сейчас проверяю, кстати, вот здесь. Теперь я даже зайду, лучше на всякий случай, э, мои правила, которые я подготовил заранее. И посмотрю, чтобы вдруг, э, вдруг я ошибся или вдруг подписчик не видел. Да, вот они правила. К сожалению, я не ошибся. Ой, я ошибся, а подписчик нет, поэтому ладно. Сейчас я предлагаю ему дать мне автоматическое поражение. И это уже на его усмотрение. Но, как вы поняли, видос вышел. Значит, поражение он мне автоматическое не дал. Типа, если вы со мной сыграете... И я нарушу правила. То давайте, типа, мы до, доигрываем, но компенсация все равно за это будет, за то, что я нарушил. Потом уже в личных сообщениях будет уточнение. Но, как вы поняли, спорные моменты не в пользу игрока, то есть не в вашу пользу. Например, если вы случайно использовали 4 каната, то я могу дать вам поражение, зависит все от настроения. Поэтому, если я кому-то дал, кому-то не дал, Поражение, то это, это уж в общем зависит не от того, что я кого-то люблю, кого-то нет. Просто от моего настроения. Я пропустил специальный ход, ну почти пропустил, я все-таки поставил охранника, чтобы хоть как-то компенсировать его вот эту неудачу. Балку у него еще вроде есть одна, поэтому демон бы, или как там, не вижу, короче, у меня плохая вот эта штука. Экранчик для озвучки. Да, жалко охранника терять. Сейчас он попробует, скорее всего, с шокера вынести, потому что здесь изи, и гравимины, кстати, у него осталось. Поэтому сейчас даст гравимину и шокер. А, нет, просто шокера, наверное, не успел гравимину дать. Ну, это неплохо, у меня появился шанс. И, в общем-то, как вы думаете? Вот сейчас просто напишите в комментариях, что вы думаете? Кто выиграет, он или я? Потому что, ну, вначале я никак вам не проспойлерил, сейчас я тоже не спойлерю. Поэтому, в общем-то, если кто-то напишет, что я... Спойлер, спойлерил бой тот дурачок вот возможно в прошлых разах кто писал такое был прав но сейчас я просто никак ним не, это невозможно я не проспойлерил ничего так минус верт или минус что не знаю минус а типа он имел в виду, что компенсация верт да он убирает персонажей из-под выносы но как ему кажется на самом деле он не убирает его из-под я попробую все же его вынести только вот, я озвучиваю уже после видоса, да? И я забыл, к сожалению, поставить гравимину. Поэтому вынос не получится. Но вы прекрасно понимаете, что здесь невозможно, я не знаю. Только для дурачков это могло, могло быть спойлером. Потому что нормальный человек, он и так понимает, что вынести здесь шокеру невозможно. Но я забыл гравимину, я просто про нее забыл. Вот а, напишите в комментариях еще, пожалуйста. Смог бы я вынести здесь с гравиминой плюс? Так-то вот, типа, у меня 40 на 20 атаки. 40 атаки, 20 брони. Ой-ой-ой, что я сделал? Зря, очень зря. Это вынос практически 100%. Тут очень сложно не вынести. Самое главное, это ему мины срушить вот этот пиксель. А, мины у него точно есть, я точно знаю. Если он рушит сейчас мины пиксель, то все. Блок, что ли, бросит? Блок? Нет, наверное, не бросит. А, ну... Не знаю, не знаю, что он хочет сделать. Скорее всего, он просто даст сейчас эту, Да, узишку, узишку просто даст. Но если бы он разрушил пиксель, либо вверху, либо внизу, у него бы получилось. Так вряд ли. Пожалуйста, только не выноси. Потому что вот все игроки, которые против меня играли, они, в общем-то, лучше, чем я, я играю. Но этого не получилось вынести. Но это хорошо, это все, же, это все очень хорошо. Вот, теперь я рушу пиксель на всякий случай. Пусть и даже это будет моей погибелью здесь. Именно вот этот пиксель, который я разрушил. Там еще один есть, поэтому не знаю. Так, я сейчас все-таки с... тупой ход сделал. Да, очень тупой. Тут бесполезно. Не знаю, чем вынести. Джека попробовать. Бита, Джек. Вряд ли. Попробую с граби пушки. Вот, была не была, просто с граби пушки попробую. Или же просто сломаю карту. Да, лучше уж так. Пускай будет так. Сейчас он будет ходить мелким персонажем. Я не знаю, что он там придумает. Если он, конечно, его не забудет сваркой, я его выношу. Если он забудет сваркой, его вот туда посмотрим. Может фугас, да. Может быть, попробую вынести из грави. Там шанс все-таки с грави пушки есть вынести. У меня есть балка. Так, ну что. А, насчет конкурса. Да, я опять описывался очередной раз. И поэтому результаты я постараюсь сделать завтра. Если, конечно, никуда не свалю. давай да он он будет как я и думал как я и знал в общем-то своей сваркой а вот здесь уже все шансов у меня нет если я сейчас выношу я победил ну либо победил либо ничья получается если он делает ничью я победил если я делаю ничью он победил такие правила вот, но если я сейчас не выношу, он просто одним из персонажей дает фугас под себя. Пожалуйста. Yo все, все ясно. Ну, в общем, как вы могли думать, тут больше просто у него нет выхода. Единственное, он может... А, бурта запрещен, бур запрещен. Но я не знаю. Портон там, если сломать карту как-нибудь с помощью гравимина и этого... Вам... Узишки попробовать, министр. Это сложно. Проще просто фугас под себя дать и все. Все, давай. А, это тактики. Какие-то тактики сложные сейчас будут происходить здесь. Минку заморозку дает. Ну, ясно, понятно. Тут шансов уже нет. Он хочет два перса себе оставить в живых. Или же нет, он не успеет, скорее всего. Пожалуйста, не успей. Нет. Ну, ладно, ладно. Поражение, так поражение. Даже остался жив. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.